Я буду шить панамку по выкройке грасса 690. Немного у меня перемоделированы поля. Вот таким образом я изменила ширину поля. Шить я буду из белого меха. У меня уже готовы меховые детали. Это тулья, поля, донышко. Также я сделала детали из дублерина, донышко и полей. Начну я соединение подкладки. Далее продублирую детали и будем собирать. Скалываем детали подкладки. После детали можно сметать. Стачиваем детали на машинке. Строчку прокладываем очень медленно и проверяем, чтобы материал под лапкой не собирался и не было перегибов. Делаем ВТО подкладки. Чаще всего я использую кабанчик, набитый опилками. С ним очень удобно раскладить и придать нужную форму шву донышка. Разутюживаем швы в разные стороны и делаем ВТО как с изнанки, так и с лица. Подкладка готова. Следующий этап дублирование деталей. Клеевую часть дублерина складываем с изнаночной стороной наших деталей. Совмещаем контрольные метки с подачей пара и нажимом утюга выполняем дублирование деталей. Соединяем срезы деталей прищепками или иглами. Мех мы заправляем вовнутрь. После рекомендуется сметать. Либо сразу стачать шов на машинке. В начале и в конце шва. Я рекомендую делать закрепки. Вот такой шов у вас должен получиться. Обязательно выполняйте ВТО каждого шва. Шов вначале необходимо приутюжить, а затем разутюжить в разные стороны и остудить. Вытаскиваем ворс смеха и шва Я рекомендую делать это тупым распарывателем Очень важно в процессе волокна не травмировать, а именно приподнять, вытащить и шва Делать это лучше всего против направления ворса Придать форсу исходный вид можно с помощью пара и щетки. Обильно направляем поток пара на шов и далее приподнимаем его с помощью мягкой щетки. Так шов получается практически невидимым. Теперь нам нужно с изнанки высечь меховой припуск. Максимально близко к трикотажной основе, насколько это возможно. После подрезаем припуски до 5 мм и закрепляем вспушкой. Заводим углу примерно на середину припуска и цепляем трикотажную основу. Очень важно не перетягивать швы, но и не оставлять их сильно свободными. Делаем это с двух сторон припуска. Собираем основу нашей панамы по контрольным меткам. Скалываем детали и далее сметываем. Прокладываем сметочную строчку по всей окружности, чтобы шов соединения на машинке получился с первого раза. Убираем булавки. И отправляемся на машинку. Прокладываем строчку. Обязательно следите за положением изделия под лапкой. Удаляем сметочную строчку и далее выполняем его. Разучуживаем швы с помощью кабанчика или рукавной колодки. С лица изделия вытаскиваем ворс меха с изнанки подрезаем мех с припусков. Припуски подрезаем до 0,5 сантиметров и закрепляем ручным швом. Вот такая красивая изнанка у нас должна получиться. Аккуратные, ровные швы. По контрольным меткам соединяем детали полей. Скалываем, заправляем их вовнутрь. И сметываем детали. Убираем булавки и прокладываем стачивающую строчку на машинке. Убираем сметочную нить и проверяем ровность нашей строчки. Сначала шов мы приутюживаем, выворачиваем на лицо и вытаскиваем мех из шва, возвращаемся на изнанку и высекаем смеха из припусков затем подрезаем припуск нижнего поля до 0,2 сантиметров припуск верхнего мы будем заутюживать на нижний теперь мы закрепляем припуск верхнего поля относительно нижнего Выполняем его от строчку. Свободный участок припуска мы срезаем. Сделайте отметку верхнего поля. Вытаскиваем ворс и шва от строчки и расчесываем поля, равняя текстуру. Теперь соединяем поля с основой. Толья мы соединяем с верхним полем. Для этого складываем их лицом к лицу. Скалываем по контрольным меткам. Далее рекомендуется сметать или сразу проложить стачивающую строчку на машинке. Убираем булавки и выполняем ВТО-шва. Вытаскиваем ворс меха из припуска и убираем излишки меха щеткой, выравнивая текстуру. Теперь разутюживаем припуски. Подрезаем припуски соединительного шва до 0,5 см. Закрепляем припуски ручным швом с пушкой. Такая аккуратная изнанка у вас получится. Работа над меховой основой завершена, теперь приступаем к соединению с подкладкой. Для этого нам необходимо подрезать выступающий вор смеха с границы трикотажной основы. Скалываем детали лицом к лицу. При необходимости детали сметайте или сразу прокладываем стачивающую строчку на машинке. Убираем булавки и выполняем его шва. Во время ВТО выберите отдельный участок, через который мы будем выворачивать изделие. И заутюжьте его наверх, на сторону подкладки. С этого участка нам нужно срезать меховой ворс и отметить его границы. Проложите вспомогательную прямую строчку по трикотажной основе меха. По точкам, которые мы отметили, как участок для выворачивания, нам необходимо проложить закрепки реверсом. Со стороны подкладки необходимо распустить стачивающую строчку. Теперь аккуратно выворачиваем наше изделие на лицевую сторону. Придаем по нами форму. Через отверстие соединяем центральные швы ручным стежком. Этим мы зафиксируем положение подкладки относительно панамы. Также мы фиксируем положение донышка относительно подкладки. Желательно это сделать в нескольких основных местах по контрольным меткам. Для этого распределите подкладку по всему донышку. Отдельный участок закалите булавкой, скрепите его с изнаночной стороны ручным стежком проверьте с изнаночной стороны положение припусков и теперь ориентируясь на вспомогательную строчку закрываем ручным швом подкладку и меховое изделие. Благодаря тому, что мы заучуживали подкладку наверх, у нас есть четкая линия, вот именно в нее мы цепляемся иголочкой и вы уходим на меховую сторону выше вспомогательной строчки. Обратите внимание, как это делаю я на видео. Теперь нам необходимо соединить поля между собой. Для этого с лица мы находим наш соединительный шов и с изнанки проходим в него насквозь. Буквально на пару миллиметров и уходим обратно на изнанку в соединительный шов подкладки и поля. И так мы делаем по всей окружности. Теперь мы выполняем в итоге полей. И делаем это в два этапа. Первый мы создаем форму полей, делаем это обильно паром, без сильного нажима, а во второй этап мы уже фиксируем созданную форму и остужаем. Делаем это с сильным нажимом. Проводим итоговое ВТО, чередуем поток сильного пара и быстрое движение мягкой щеткой из натуральной щетины. Так мы приподнимаем вор смеха и придаем изделию итоговый вид. И вот ваша меховая панама готова.